Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Маша, и я носитель русского языка. Сегодня мы поговорим с вами о базовом разговоре на русском. Как поздороваться и уточнить имя, но в двух разных случаях. Формальном и... В обычном в жизни с друзьями. Это совершенно два разных разговора в русском языке. Это очень важно различать. Ну что, поскорее начнем Я начинаю, а вы проверяйте, поставили лайк. Like. Знакомство в официальных случаях. Зачастую вы не знаете человека и хотите познакомиться с ним, но случай официальный. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Это слово мы используем только в официальных случаях. Скорее всего, вы его уже знаете, поэтому продолжим дальше. Добрый день. В зависимости от времени суток мы можем сказать доброе утро, добрый день и добрый вечер. И используется именно эта фраза как в официальных, так и в неформальных случаях. Доброе утро. Добрый день, добрый вечер, как я могу к вам обращаться? Мое имя Мария, а вас как зовут? Здесь вы спрашиваете имя человека. Как я могу вас называть? Вы можете спросить, как вас зовут, если короче. Но обязательно слово «вас». Мы обращаемся на «вы», потому что случай официальный. Как я могу к вам обращаться? мое имя Мария. А вас как зовут? Можете назвать меня Ирина Сергеевна. Вы заметили, что я назвала имя и отчество, потому что это формальный случай, но вы можете представиться также просто полным именем – Мария, Ирина, и это тоже будет казаться очень официально. А короткое имя, например, Маша или Ира мы используем в неофициальных случаях, в неформальных. Добрый день. Здравствуйте. Как я могу к вам обращаться? Мое имя Мария. А вас как зовут? Можете назвать меня Ирина Сергеевна. Приятно познакомиться. Мне тоже спасибо. И еще важный момент. Даже если вы хорошо знаете человека, но он старше вас и случай очень официальный, например, работа с документами просто на работе, тогда вы используете имя и отчество даже если вы знаете этого человека, это важно, особенно если он старше вас, и разница, разница в возрасте большая. Предположим, мне 20, а вам 40, я к вам уже буду обращаться имени и отчеству. Теперь посмотрим, например, в неформальной обстановке с друзьями, знакомыми, но, предположим, это первая встреча, первое знакомство в неформальной обстановке. Привет. Привет, как дела? Обратите внимание что привет мы используем только в неформальных случаях. Только в неформальных случаях. Никогда не говорите привет в официальных. В официальных мы говорим ⁇ здравствуйте ⁇ Привет только с друзьями, со знакомыми или в неформальной обстановке. Привет! Привет, как дела? Хорошо, спасибо. А ты как? Да тоже неплохо. Да тоже неплохо. Отличная фраза. Итак, ваши дела могут быть хорошо или плохо? Хорошо, все отлично, все супер. Плохо, есть проблемы, все не очень как бы отлично и так далее, а «неплохо» находится по центру, но чуть-чуть ближе к «плохо», <laughs> то есть это где-то чуть ближе к «плохо», и обычно человек так говорит, когда у него вроде все хорошо, но есть какие-то проблемы. Поэтому будет вежливым переспросить, а у тебя точно все хорошо? И человек ответит, да, все хорошо. Или нет, у меня проблемы. Как твое имя? Маша, а тебя как зовут? Ира, супер, приятно познакомиться. Мне тоже. Вы заметили, что я использовала короткое имя Маша, а в первом примере я говорила полное имя, но без отчества, что в формальных случаях нормально. И еще интересный момент, который вы, наверное, заметили. Если нет, я расскажу. В формальных случаях мы обычно не спрашиваем, как дела. Потому что вы еще не знаете человека, так и случай еще формальный. Но в неформальном случае обстановка более благоприятная. Поэтому вы можете спросить сразу, как дела? Привет! Привет, как дела? Хорошо, спасибо. А ты как? Да тоже неплохо. Как твое имя? Маша, а тебя как зовут? Ира. Супер, приятно познакомиться. Мне тоже. Как мы видим, официальный диалог и неформальный очень сильно различаются. Поэтому вам важно помнить, какие фразы когда использовать. Для этого постарайтесь записывать неизвестные вам слова и в каком случае какие фразы использовать. Это правда вам поможет. Знакомство в официальных случаях. Добрый день. Здравствуйте.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 А ты как? Да тоже неплохо. Как твое имя? Маша, а тебя как зовут? Ира. Супер, приятно познакомиться. Мне тоже. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь и ставьте лайк. Я желаю вам всего самого наилучшего, как обычно, хорошей вам недели, пожалуйста. Хорошего вам настроения и всего самого наилучшего. Спасибо и до свидания.